Ну, мам. У меня Если кто-то должен выбиться, то почему не я? А кто тебе внушил, что ты какой-то особенный? Ты. Я не люблю тебя! Анастасия.